всем привет сегодня поговорим о важности регионов при продвижении сайтов если у вас коммерческий сайт вы продаете товары или оказываете услуги тогда это видео будет полезно для вас не все знают но сайту необходимо присвоить регион продвижения в котором будет осуществляться ранжирование по геозависимым запросам но при условии что в этом регионе вы продаете товар или оказывайте услуги. Поисковые системы отдают предпочтение региональным компаниям при ранжировании. Проще говоря, если вы вбиваете запрос: купить стиральную машину и находитесь в Минске, то вам покажутся сайты именно из Минска, а не из Бреста. Если же сайт не присваивает регион, то поисковики присвоят его автоматически на основе той информации, которая находится у вас на сайте. В основном это страница «Контакты» или страница «Доставка». Также одним из факторов определения региона может быть наличие естественных региональных ссылок. Рассмотрим необходимые действия при продвижении по нескольким регионам, так как, в принципе, при продвижении в одном регионе необходимо выполнить те же самые действия. В Яндекс.Вебмастере в разделе «Информация о сайте» Региональность. Доступна возможность указания только одного региона для сайта. Однако, в некоторых случаях можно указать до 8 регионов. Если можно указать только один, тогда следует указать самый целевой регион продвижения. А вот в Яндекс.Справочнике необходимо добавить все филиалы компании. Если у вас один адрес, то добавьте его с максимально полной информацией. Если у вас нет физического адреса или пункта самовывоза, то укажите юридический адрес. Обращаем ваше внимание на то, что в справочнике нет ограничения по количеству адресов. На примере поисковой выдачи можно проверить, что после добавления информации о филиалах в Яндекс Справочник и подтверждения этой информации, они будут доступны на картах и пользователи всегда смогут вас там найти. Пока еще в старой версии Google Search Console доступна возможность указания только одного региона, который автоматически присваивается в зависимости от доменной зоны. Однако, если у вас .com, то следует самостоятельно указать страну. По аналогии с Яндекс-справочником поисковой системой Google есть сервис Google My Business, куда обязательно следует добавить достоверную информацию о всех филиалах, так как ее необходимо будет подтвердить. Данный сервис позволяет в будущем получить статистику по показам и кликам на карточку вашей компании. При поиске вашей компании в Google будет доступна карта с адресами филиалов. Пользователь сможет получить необходимую информацию про каждую из них, если информация была корректно добавлена в Google My Business. Следует реализовать статические страницы с контактами для каждого из регионов, где максимально полно указать всю информацию про филиал. Обязательно проверяем, чтобы были указаны название компании с указанием формы собственности, указан юридический адрес и банковские реквизиты, полный почтовый адрес офиса, индекс для почтовых отправлений, телефоны, указанные в международном формате, e-mail на собственном домене, номер факса, время работы организации, карта и схема проезда к офису а также альтернативные способы связи, Skype и другие. Все данные должны быть достоверны. Обязательно делайте страницу «Доставка», где будет указана вся необходимая информация. Сквозной блок, например, в футере или в шапке сайта с информацией о регионах. Обязательно проверить, чтобы все данные в этом блоке были доступны для индексации. Необходимо обязательно оптимизировать теги и метатеги контент в региональных разделах, указав название города в title, h1, description, а также текст. Реализация поддоменов при региональном продвижении тоже возможно, однако мы об этом расскажем в следующих видео. Давайте же подытожим. Местные компании имеют преимущество при ранжировании по геозависимым запросам. Для присвоения региона пользуйтесь Яндекс.Вебмастером. Если необходимо добавить филиалы на карты, пользуйтесь Яндекс-справочником и Google Мой Бизнес. Указывайте только актуальную информацию о филиалах. Для ранжирования в регионах можно использовать поддомены или региональные категории. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.